Копятся блоки всю жизнь. Периодично сейчас узнаете все. Итак, сейчас я вам рассказываю методологию. Внимательно слушайте. Смотрите, статическое напряжение, обиды, раздражительность копится быстрее всего, снимается быстрее всего. Ну, то есть 13 минут предстоял, один слой прочистился. Динамическое напряжение уже надо 48 идти, а токсины это 12 часов поститься. Видите, намного больше уже все время. Но э, копится тоже все по-разному. Динамическое, статическое напряжение копится очень быстро в организме. Поэтому надо раз в три дня стоять неподвижно. А ходить по графику можно по-разному, там в зависимости от того, сколько ты идешь. Дверки надо открывать, уже душно, воздуха нет. Нужно еще открыть другие двери. Люди уже не хватает воздуха, вы переборщили. Так не надо делать. Сказал, все двери открыть понемножку. Вы не про, не услышали меня, организаторы. Сейчас мы расплачиваемся. Энергии не хватает думать. Видите, это страсть называется. То широко открываем, то вообще не открываем. А я сказал, как? Сделать небольшое открытие на все время. Не широко, а потом закрывать. А на небольшое открытие на все время. И тогда будет нормально. Все будут чувствовать себя комфортно. Все двери на немножко открыть. И будет нормально. Тут тоже открыть следующее. Не слушайте старшего, получайте как всегда. Полегче дышать стало. Да, да нет, причем тут это, мы говорим о воздухе, а не температуре. Поймите. Кондиционер же воздуха не дает. Воздуха дает улица. Не закрывайте двери, не открывайте широко. Двери прикрыть надо. Делать вот настолько. Будет нормально все время. Все узнаете. Итак, методология. Запомните правила. Если у вас в теле сильное статическое напряжение, оно копится быстрее всего, то нельзя ни длительное движение делать, не пост. Потому что длительное движение нагревает человека, пост нагревает человека. А перегрев в организме это самое опасное. Вот допустим человек бежит, если статическое напряжение есть, то на блоке на этом у него поднимется сильно пульс и станет плохо во время бега. Поэтому у вас, соответственно, на четвертом слое, так как там статическое напряжение, у вас там хуже всего бежать. Там жар, тяжело, слабость. Это не динамический блок, статический блок. И поэтому неподвижное положение тела улучшает возможность бегать. Итак, мы начинаем с неподвижного положения тела лечения. Всегда и все, какие бы болезни ни были. Если вы неподвижное положение тела не делаете, все остальное вы не сможете делать, у вас будет перегрузка и будет... Опасно для жизни даже, для здоровья, особенно у тяжело больных людей, особенно когда очень больные суставы, допустим, и еще что-то сильно больное, сначала статическое напряжение убираем. Но больные сильно суставы, сильное воспаление, это значит очень сильное статическое напряжение, и вы не сможете стоять, даже 13 минут не выстоять, не то что там 26, 39, это невозможно. Поэтому существует следующее правило. Все начинают лечение со пассивного снятия статического напряжения. Пассивное снятие назва... назначает лежать в воде. Чем холоднее вода, тем быстрее чистка. И поэтому очень сильно холодную воду многие люди тоже не выдержат. Начнется перевозбуждение организма, а начнется обострение каких-то болезней. Поэтому выбираем для начала самую Воду, которая легче всего переносится. Это 28 градусов. 28 градусов чистим сразу все 5 слоев. Лежим в ванне час 10 минут. Раз в три дня. 3-4 дня. Поддерживаем температуру градус. Не купили для воды. Стоят копейки. Блок в мыслях, да? То есть не пролетела информация сразу. Вот, еще раз повторяю. Час 10 минут. 70 минут лежим в ванне. 38 градусов. 28 градусов, да. Молодцы, хорошо. 30. Блок снят. Ладно, знаете, у нас на сайте торсунов.ру есть раздел «Материалы». Вы этот раздел спускаетесь вниз, там написано «Расчет аскез». Заходите в этот раздел «Вода». Там вода. Берете, меряете температуру, и вы можете для любой воды определить, сколько надо там находиться, чтобы прочистить 5 слоев или три слоя там. Понятно? То есть все рассчитывается уже автоматически, мы сделали программно все. Тоже вы, допустим, идете с вашей скоростью, определяете, сколько вы прошли расстояния и за какое время. Часы есть такие, можно мерить. И все, вбиваете в программу расстояние и время, и вам определяет, сколько вы прочистили слоев. Там есть, допустим, один слой и одна седьмая. Значит, 1, 1, седьмая, 1, 2 седьмых. Потому что каждый слой делится на 7 частей, поэтому там эти дроби тоже присутствуют. 2 слоя, 1 седьмая, два слоя, три седьмых, два слоя, 5 седьмых или пять слоев. Или там 6 слоев покажет, значит, вы уже лишнего прошли. Понятно, да? Итак, методология. Три недели примерно лежим, 28 градусов, лежим час десять. Раз в четыре дня, по графику. 3-4 дня. Три-четыре дня лежим. Пролежали. Ну, допустим, вы тяжело больной человек, но вы не знаете об этом. Вы делаете все по беднодологии, у вас никогда не будет проблем. Пролежали три недели, все, можно делать статические упражнения. Самые простые статические упражнения – это два. Или просто стоять вот так неподвижно, или сидеть в бабочке. То есть стопы вместе, колени врозь, немножко полусогнутая спина. Вот два самых простых. Почему самых простых? Потому что мягче всего идет чистка, вы не перегрузитесь. Понятно? Если вы сразу начинаете стоять с сегодняшнего, завтрашнего дня, то вы можете упасть в оморок. Почему? Потому что, когда блок начинается, у вас что произойдет? У вас сначала будет сильное напряжение, потом жар в теле, потом закружится голова, и вы можете даже не заметить, как бултых и упало. У кого так было? Начали стоять и свалились. Поднимите руку. Были такие у вас случаи? Вы еще не делали ничего, поэтому нет. Но обычно падают люди в омрак. Бабочки сидите в бабочке. Стопы вместе, колени врозь, сидите, это сидячее положение тела. Спина полусогнута, потому что с прямой вы не сможете. Потому что стопы вместе, колени врозь, с прямой это очень сложно, это надо быть высоким и гибким. Как мы стоим? Мы стоим возле стеночки, начинаем с 13 минут. Постояли 13? Легко, без проблем. Пробуйте 26 сразу. Не останавливайтесь на половине, потому что это опасно, а вдруг там блок, тогда будет воспалительный процесс в организме. Между слоями выходить легко, потому что когда вы 13 минут стояли, облегчение вы во время этого облегчения и выходите. Вот 13 минут стоите, ждите, раз стало легче, все, можно закончить. Или если легко стоять, стойте 26 сразу минут. Если легко стойте сразу 39, если легко стойте сразу 52, если легко стойте 65, больше стоять не надо. Это все пять слоев прочищены, все, живите на светлой стороне. Пока вы не начнете статику и динамику делать нельзя, и пост тем более, иначе загнетесь. То есть сначала ванны, мы пассивно очищаем организм, потом дальше начинаем стоять, сидеть в бабочке, стоишь, значит. Плохо стало, нельзя сразу менять положение тела. Что нужно делать? Нужно прислоняться к стенке. Стоишь, плохо стало, раз стенки стенке прислонился, аскеза снизилась, чистка стала слабее. Подышал, легче стало, опять отстраняйся от стенки, жди, когда ближайший перерывчик начнется. Ну, то есть, допустим, 20 минут плохо стало, дождался, 26 минут легче стало, закончил упражнение. Больше 26 минут стоять уже не надо, потому что у тебя там блок на 20 минутах, его надо прочистить. Как быстро он прочищается? Ну, через 5-6-7 раз стояние уже ты сможешь даже без стенки, без прислонения стенки уже как бы пробивать. Если не можешь, все время плохо, значит продолжай. Значит, блок очень сильный, и это значит, что у тебя на слизистой воспаление уже есть сто 100%. Если сидишь в бабочке, плохо стало, к стеночке прислонился. А если гвозди добавить? Вот есть очищение организма, есть стимуляция. Стимуляция не очищает организм. Гвозди, душ, это стимуляция. Бежать рывками. Бежать в гору, это стимуляция. Но чистка все равно идет, если меняется как бы ландшафт. Но именно когда ты ревками, и когда ты только в гору, это больше стимуляция, это не чистка. Это что дает? Это дает возможность ну, выдерживать нагрузки сильные. Но долголетие не повышает. Например, ты, допустим, с ускорением пробежал, там, допустим, 40 минут. Ну, прочистил, может быть, два слоя, а остальные три у тебя грязные. Ну, это тебе продолжительность жизни не увеличит. Гвозди не очищают организм, они стимулируют организм, тонус повышают. Понимаете, это разные практики совершенно. И то, и другое хорошо, но это разные практики. На скорость бегать. Это все стимуляция. Как вам лучше, Там, когда человек не двигается, стоит лучше всего молиться, потому что копится энергия знания, и молитва сильно соединяется с энергией знания. Это хорошо в это время побеждать судьбу, память, включается сильно память. Надо молиться, завтра об этом будем говорить. Когда длительная ходьба, тогда хорошо слушать лекции или музыку хорошую, позитивную. Важно понять, что во время этих аскез должно быть позитивное настроение. Если настроение резко упало, значит там блок. Надо радоваться, желать всем счастья, культивировать позитивное настроение, побеждать судьбу, преодолевать все. Не думайте о плохом в это время. Будете думать о плохом, загрязнять будете наоборот каналы. Медитация можно, да. Руками можно двигать, там креститься, там четкий перебирать. Главное, чтобы не двигалась голова, позвоночник и ноги. Теперь следующее правило. Вот на два слоя можете чиститься? Можете тогда, можете стоять на два слоя или сидеть в бабочке? Тогда можете ходить на два слоя. Что значит ходить на два слоя? Это значит 48 умножить на 2. 96 минут. Час 36 шесть. Если вы хотите ходить на три слоя, а стоять можете на два, то вы там попадете в заболевание сразу. Будет обострение какой-то болезни. Если вы на два слова можете стоять на два слоя и ходить на два слоя, то тогда можете поститься на два слоя. Это 24 часа. Понятно? Но если вы будете 36 часов поститься, то вы заболеете. Ну то есть правило такое, сначала статика, потом динамика, потом пост. И надо все это последовательно делать по графику, иначе будут проблемы. Какой график? Статику раз в три дня можно делать, раз в три-четыре дня. Динамика какой график? Ходить можно 48 минут каждый день. <coughs> На два слоя час 36 ходить можно. <coughs> раз в два дня бежать то же самое. <coughs> Дальше, ну спокойно слушайте, на три слоя 48 умножить на 3 ходить раз в 3 дня, 48 умножить на 4 ходить раз в 4 дня, 48 умножить на 5 раз в 5-6 дней. <как> Понятно, то есть 4 часа можно ходить раз в 5-6 дней, не чаще, иначе будет перегрузка. Час 36, можно ходить только раз в двое суток, не чаще. А стоять всегда одинаково. Раз в 3-4 дня можно стоять. Можно стоять хоть каждый день, когда вы натренировались, когда вы только начали, раз в 3-4 дня. А когда вы уже чувствуете, что вы можете легко, хоть каждый день можете по часу молиться, стоять, час-шесть минут, стоять, молиться, будет статику чистить, будете спокойными. Никаких воспалительных процессов в организме. До свидания. Воспалительный процесс. То есть прощать легко будет. Теперь, допустим, у вас заболевание суставов. Тяжелое, допустим. Да? Начинаете с воды, с теплой. Лежим 28 градусов. Не боимся. Почему не бояться? Потому что если вы пролежали... Час 10, то вы пробили суставы. На суставах, это где у нас? Суставы третий слой. Колени, допустим, воспалены. Третий слой. Значит, ждите. 12 минут один слой чистится в 28 градусов. В зависимости от температуры скорость чистки меняется. У нас тоже есть графики на сайте. Допустим, в проруби за 5,5 минут все 5 слоев прочищаются. А в 28 градусов за 12 минут только один слой прочищается. Значит, получается, где-то на 30 минутах у вас появится озноб, напряжение. Даже в 28 градусов станет холодно. Не надо думать, что вы сейчас переохладитесь, и все плохо, все, вы умрете там, суставы потом в больницу ехать. Не надо бояться ничего. Потому что блок пробили, и все. Лежите дальше. Боль в суставах пройдет. Ощущение озноба пройдет. Ощущение тряски пройдет, когда пройдет блок. Понятно? И лежите дальше до час десяти. Значит, пять слов прочистили, вышли, никаких будет проблем. Просто суставы будут сильнее ныть. Почему они ныть начали? Лечится, Перестройка идет, ремонт. Сколько будут ныть? Несколько месяцев. Я на себе это все проверил. Я когда бегать начал, мне уже 50 лет было, у меня уже весь организм был уже тю-тю. Динамическое напряжение не прочал. Я статическое напряжение чистил всю жизнь на три слоя всего, как оказалось. Вот. Постился на один слой. Ну, соответственно, я интервальное питание держу. То есть вечером поел, только в обед в следующий раз. Это уже 20 лет я так делал. Ну, вот я йогой занимался. Ну, как, долго упражнение каждый делал на три слоя. Динамическое напряжение не убирал вообще. Начал бегать, дошел до... Ну, там, в зависимости от скорости, чистка меняется. Это тоже на сайте можно узнать. Ну, средняя ходьба 48 минут один слой. А если, допустим, я бегаю 6,5 минут километр. Это значит, ну, 9 километров где-то, с лишним, чуть-чуть больше, 9 километров в час я бегаю. Кстати... И вот я когда 66 минут начал бегать, я три слоя начал прочищать, у меня заболело, в этот момент сразу заболело правое колено. Ныть начало, не болеть, боль нельзя допускать, ноет, ноет. Вот, неприятное ощущение, ноет, лечится. Не надо бояться, лечится. Лечилась пять месяцев. Все говорят, да у тебя чашки там стираются, иди, говорит, на УЗИ. Смотри, ты-то набегался уже 50 лет. Я доходил до трех слоев целый год. Я все больше, больше. Три слоя это уже почти 10 километров. Я за год пришел к этой дистанции. Каждый день, через день потом и так далее, так далее, так далее. Стремился, увеличивал, чистил больше, больше, больше. Колено болело 5 месяцев. Ныло. Потом прошло. Вообще прошло. И начало ныть тазобедренный сустав. Сразу же, как колено прошло, организм начал следующий сустав лечить. Он сам решает, что лечить. Начал лечить следующий тазобедренный сустав. Вообще никогда не болел. Ныл у меня 4 месяца. Потом следующий, каждый новый сустав, но это уже меньше по времени, потому что более здоровый. Организм начинает лечить самое больное сначала, потом все остальное. Все суставы проболели. И все. Позвоночник болел, пронывал два с половиной года, потому что я летаю, вибрации все спускаются в поясницу на самолете. Там уже у меня были изменения серьезные в позвоночнике. Два с половиной года проныло, сейчас бегаю, ничего, не ни позвоночник вообще не болит и вообще у меня не болит. Все вылечился. То есть все восстанавливается. А? Да, вот прямо полностью погружаешься с головой, лежишь. В воде лежать по грудь, дышать носом. Прорыв рано, еще рано в прорыве. Я понимаю, что вы из Казахстана все нормально, но рано. Нужно все спокойно делать. Вот берете, ложитесь вот так, руки соединяете, свечку ставите, глаза закрываете. Если кто-то подходит, говорит: Нюнка, не двигайтесь, не шевелитесь, не отвечайте. Нет, можно двигаться в воде. Что вода чистит вас. Плаваете в воде, все. Что хотите делать в воде? Можете бултыхаться в ванне. Час 10 прошел, вы прочистили 5 слов, а? В бассейне плавать можно. У вас идет пассивная чистка и активная одновременно. Они могут одновременно чистить эти разные. Понятно? Вот, допустим, давайте я методологию вам расскажу. Да? Чтобы вы это поняли, потом дальше пойдем, дальше пойдем потихоньку. Итак, как часто можно поститься? Интервальный пост, что такое интервальное питание? Это 12-16 часов. Один слой всего. Если вам хочется сильно жрать вечером, сильно просто, тогда надо не есть вечером, и есть, есть в обед и вот с утра. А вечером воду пить. Сколько, сколько, пока жор не закончится, пить-пить не... воду вместо воды. Пить, пить, пить, пищить, пить, пищить. Вот. Пока не успокоится. С каждым днем все будет все легче и легче. Почему становится легче? Потому что у вас жор вечером, потому что у вас не включено солнечное питание. Когда солнечное питание включается, человек не хочет есть вообще. Но вечером, когда вы вот неделю вечером по вечерам не едите, пьете воду, у вас потом раз резко и не хочется кушать, значит включилось солнечное питание. Значит можно уже поститься и больше. Надо себя сначала включить, сначала ходите по 48 минут, сначала стойте по 13 минут. Если вы вообще не можете встать, вы вот стоите, значит у вас не включено наполнение статического напряжения, не включено. Стойте, ждите, через несколько дней, 13 минут станет легко стоять, раз, и пошло что-то, пошло внутри, такое успокаивает, так легко, спокойно, значит все, включилось всасывание энергии природы, энергии воды, всасывание включилось в организм, все, не через пищу, а через природу, включился. переключатель сработал, значит можно и больше потом стоять. Причем да. просто стоять, поела и стоишь. Можно натощак, лучше не обжраться. Обожрал. <звук> <звук> лучше не обжраться, вот стоять легче будет. То живот будет перетягивать. Будьте вперед так. Перьмени перевешивать будем. А? Значит, пост. Переключатель сработал. Ну, два раза, два вида интервального питания бывает. Бывает, когда ты вечером не ешь, это когда жор, запомните. А когда ты хочешь спать, попозже ложиться и сладенько вечером хочешь, значит, тогда вечером можно покушать. Надо просто сладенькое на сухофрукты заменить и на мед. А вот утром уже не ешь, с утра не ешь. До обеда интервальное питание, вот допустим, 8 часов вечера поел, в следующий раз 12 часов дня. Получается сколько? 16 часов. 16 часов не ешь. Включаешь себе интервальное питание, потом ты с утра уже не хочешь есть, и легко, значит, тогда тебе можно уже начинать 24 часа по делать, у тебя включилось интервальное питание, все, ну, энергия солнца пошла двигаться, настроение хорошее от тебя, пост не нарушает настроение, тебе нормально, наоборот, лучше становится, попостился, настроение лучше стало, значит, все, пошло внутреннее питание работать, вот это солнечное, и ты стал жизнерадостным человеком, вот понятно да вот можно да вот смотрите есть два вида поста есть под с водой и есть без воды почему с водой потому что когда человек постится у него солнечные каналы включаются они горячую природу имеют и ты охлаждаешься водичкой потому что ты еще не умножешь терпеть э, вот этот жар но когда человек уже научился, он может просто насухо поститься. И тогда ему легко будет переносить эту энергию. И то же самое можно чиститься солнцем. 35-40 минут один слой на среднем солнце. Очень яркое солнце, невыносимое. Лечится от 25 минут до 30. Это когда уже печет просто очень яркое южное солнце. У вас такого нет солнца. Под прямыми лучами, прям стоишь без головного бора. Под солнцем. Я в Израиле так лечился солнцем. Сначала в воде стоял. Несколько слоев учился в воде. Что, потому что солнце нагревает, вода охлаждает. Потом, когда прочистка у меня произошла, у меня токсины на втором слое вначале стоят. Поэтому через где-то... Вот я стою на солнце в Израиле, 35 минут один слой лечится. Где-то через, через 45 минут солнца у меня такое, э -э -э, пошло мутить. Люди обычно убегают от солнца, А нельзя так делать. Будет солнечный удар. Надо подождать, пока не пройдет это все. Прочистилось, легко стало. Потом дальше, мне легче уже. Потом я месяц там вот так стоял на солнце каждый день. Через месяц уже спокойно, 3,5 часа на солнце вообще никаких проблем. Ну, каждый день так не надо делать. Раз в недельку. А с какой Ну также два с половиной суток, пять слоев прочищается. Да, все, до свидания. Погоди. раз в неделю? Нет, там последовательность такая. С интервальным питанием понятно? Двигаемся дальше. 24 часа, то есть два слоя, можно поститься раз в неделю. 36 часов поститься раз в две недели. Или раз в неделю, если у тебя пост связан с лечением тяжелой болезни. То есть максимум раз в неделю 36 часов. Это уже критическое время для человека. Это перегрузка. Так всю жизнь нельзя делать. Только какое-то время. Значит, на 4 слоя 48 часов можно поститься раз. Ну, то есть 36 часов ты постишься раз в 2 недели. 36 часов раз в 2 недели. Или максимум раз в неделю, 48 часов раз в три недели, на три слоя раз в три недели. Один слой можно каждый день, два слоя раз в неделю, три слоя раз в две недели, четыре слоя раз в три недели, 48 часов раз в три недели, максимум раз в две недели. То есть двое суток раз в две недели – это максимум для организма. И два с половиной суток, 60 часов, раз в месяц, комфортный пост. А максимум раз в три недели, два с половиной суток, это уже нагрузка на человека большая. Понятно? Теперь давайте дальше движемся. Мы поговорим о болезнях теперь. Вы методологию лечения поняли? Сначала ванна, потом стоим, потом начинаем идти. Сколько идем? Два слоя стоим, два слоя идем. Если два слоя ходим, допустим, как надо, какие интервалы между аскезами? Вот стоишь, допустим, две недели по графику, можешь начать ходить. Ходишь две недели по графику, можешь начать поститься. Сколько поститься? Два слоя стоишь, два слоя идешь, можешь сутки поститься. Ничего не будет плохого. Сейчас все узнаете. Тоже хорошо во время службы, да? Конечно. Вы лечитесь в это время. Служба отлично стоит во время службы. Итак, болезни. Вот, допустим, у вас очень болят суставы сильно. Или голова болит. Или позвоночник болит. Вот сильные боли и воспаление. Боль плюс воспаление. Запомните, это статическое динамическое напряжение вместе. Сначала ванны, потом неподвижное положение тела, потом длительная ходьба. По графику делайте все это. Через 3-4-5 месяцев болезнь до свидания. Или она станет намного меньше, продолжайте, и значит через 8-7-8 месяцев уйдет. Ну то есть пролечится болезнь и уйдет. Почему боли возникают? Потому что организм хочет лечиться, а энергии нет. Вот и вся причина боли. Поэтому ноет, не надо бояться этого, надо продолжать. Самое главное делать все правильно. Сначала статика, потом динамика. Вот это важно. Суставы болят, значит на 40 минут стоять надо научиться. А только после две недели, когда ты стоишь по графику раз три дня по 40 минут стоишь. Только потом, уже после двух недель такой практики, ты можешь начинать ходьбу. И смотри за собой. Если ты идешь 48 минут, тяжело. Не надо торопиться. Опять на следующий день 48 минут, опять 48 минут. Потом легко стало, иди дальше через день уже на час 36. Потом через 2-3 дня ходишь 48 на 3, это 2 с лишним часа, и все, у тебя уже начинают лечиться суставы. И последний час, вот полчаса будет идти очень тяжело, суставы прямо будут ныть сильно, потому что ты пошел, подошел к блоку. Если у тебя суставы больные, значит ты стоишь 30 минут, начнется блок на третьем слое, будет лечиться суставы, будет жар, тяжело стоять, тебе надо выдержать. Не выдержишь, стеночки прислонился. Понятно? Потом легче стало, опять оторвался от стеночки. Зачем это все надо? Пробиваем блоки. Зачем пробиваем, чтобы энергия в суставы пошла? Зачем она там нужна, чтобы лечить сустав? После этого что будет происходить? Сустав будет ныть сильнее, чем обычно. Начал лечиться. Вы себе ремонт квартиры делаете, у вас там чистота в квартире. Нет бардак, грязь. Лечите квартиру, так организм тоже. Ремонт делается в организме. Все восстанавливается, меняются функции. Итак, если боли, хронические болезни, это чаще всего статическое и динамическое напряжение вместе. Теперь опухоли. Это всегда токсины плюс динамическое напряжение. Опухоли все. Значит, как опухоли лечатся? Сначала статические упражнения делаем, чтобы организм не перегрузился. Потом начинаем уже лечение. Длительное движение плюс пост. Опухоль лечится. Допустим, опухоль сосудов, опухоль суставов, опухоль мышц. Значит, три слоя. Значит, полтора суток поста. Если опухоль печени уже двое суток поста и три часа с лишним, три часа двенадцать минут непрерывное движение, начинает лечиться опухоль. Сечатка глаза — это пятый слой. Поражение сетчатки глаза. Надо на 5 слоев все делать. Сначала стоять, на 5 слоев научиться. Потом 4 часа ходьбы. Ничего не вижу, как буду ходить. На эллипсоиде. Спортзал пошел, руки заняты. Взял, руками взял за эти рычаги. Ноги заж... ну, как бы очень четко в пазлах. И ты идешь потихоньку. Но на эллипсоиде непонятно, да, сколько идти. Потому что для ходьбы есть график, для эллипсоида нет графика. Тогда вот что надо делать. Можно пройти с кем-то под ручку, просто взять человека за ручку, он пошел, если он слепой. И он сколько надо смотреть, сколько он идет по времени. Ну прошел, допустим, один километр, да? засек время, сколько ты прошел. И в это время смотри свой пульс средний. Вот сколько у тебя средний пульс во время ходьбы, за такое время у тебя и на эллипсоиде будет столько такая же чистка. Ты берешь, прошел, допустим, посмотрел, километр прошел, допустим, за, там, прошел, там, за 15 минут, допустим, да? Ну, медленно шел, за 15 минут километр прошел. Хорошо, сколько чистка, смотришь по графику, там, прочистилось, там, столько-то у тебя. И смотришь средний пульс. Потом встаешь на эллипсоид. У тебя с таким же средним пульсом за километр будет такая же чистка. Понятно? Так можно э, все делать. Хоть ты зарядку делай, допустим, в спортзале. Если ты пульс поддерживаешь какой-то определенный, то у тебя будет чистка такая же, как при определенном количестве времени ходьбы. И можешь зарядкой чиститься, можешь там как угодно. Как зарядка чистится, Если ты делаешь упражнения разные, но при этом не останавливаешься, то... По пульсу смотришь вот сколько у тебя пульс только и ты будешь чистить вот допустим я разные упражнения делаю 40 минут интенсивно делаю у меня чистится два слоя всего а на пробежке у меня чистится за 22 минуты слой а конечно и нужно да отлично нет, нельзя. Да. У, вас, у вас на третьем, в начале третьего слоя статическое напряжение. Это значит просто ходьба, вы идете. Когда вы доходите до двух часов, у вас начинается сильно биться пульс, плохо становится, жар в теле. Вы сядете и будете сидеть. Почему? Потому что вы делаете неправильно. Надо сначала в воде полежать, убрать статическое напряжение, потом постоять у вас... На 30-й минуте, где 31-32, будет плохо, надо это выдержать, пробить этот блок, а потом вы будете идти и уже нормально будет. Идти и можете. Ну, значит, вы уже адаптировались, надо просто взять и посмотреть пульс. Вот вы идете, и у вас э, э, на двух часах начнется повышаться пульс. Ну, статический блок вы никуда не дели. Он, статический блок есть, значит, сосуды будут страдать. Мигрени же есть, головные боли, несмотря на ходьбу. А? Практически нет. Что значит практически нет? Олег Геннадьевич, вы покакали сегодня? Практически да. Нет, вы покакали или нет? Ну, практически покакали. Ну, то есть я сидел, какал, но не смог до конца, ну, она вылезла и залезла назад. Это значит, не как, не покакал, понимаете? Потому что практически нет. Надо стоять и подвижное положение тела, тогда вылечите себе головную боль. Практически нет у нее. Как сможете. Спокойным шагом, никогда не надо суетиться. Лечение не надо суетиться. Спокойно идете и все, не надо львать когти. Это не лечение. Лечение спокойно. Да, чистится будет и собака, и вы. Причем собака может побежать, остановиться, опять побежать, и она все равно будет чиститься. Точно вот так же ребенок. Вы идете спокойно. Ребенок побежал, встал, побежал, встал, сел, побежал, не останавливайтесь. Он будет так же лечиться, как вы. У него будут слои чиститься точно так же. А при диабете надо понять, в чем прикол. Диабет это статическое напряжение в организме. Это значит сначала долго в ванне лежать, потом надо статику пробивать. Поджелудочная железа четвертый слой, значит 52 минуты обязан научиться стоять, а будет очень тяжело. И когда вот ты уже стоишь и спокойно переносишь это, тогда на 4 слоя надо ходить уже начинать. Потому что иначе просто поджелудочное разлетится в глебезге. Если вот это в воду и статику не сделать, то тогда будет еще хуже. 48 умножить на 4. Это 3 часа 20 минут. 3 часа 12 минут. Да, спокойным шагом. Чтобы. Но это ходьба не вылечит Поджелудочную лечит неподвижное положение тела. А? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, и вас начнут восстанавливаться ангиопатии. В один день мы не Нет, не надо в один день, это надо по графику. Две недели в ванне, потом две недели статики, потом статику делаем, ванну тоже делаем. Если диабет, в ванну надо делать постоянно, всю жизнь, раз в четыре дня. Потому что, апост уже потом, после этого уже. Это самое сложное при диабете, потому что токсины сильно накоплены в организме. Это надо аккуратно сначала 6 часов поститься, потом 12, постепенно к этому идти на воде. Можно? Конечно, можно. Да, вот теперь дальше слушайте. Мы, не говорили, мы говорили про соединение двух блоков, статическое и динамическое, хронические заболевания. Мы говорили, что токсины плюс динамическое опухоли, а еще есть токсины плюс статическое напряжение. Это трудноизлечимые воспалительные процессы, сильные язвы, там сильный жар в теле излечим воспалительные процессы в глазах, там, допустим, это токсины плюс статическое напряжение. Это ты неподвижное положение тела плюс пост и вылечиваешь эти болезни. Когда сильное воспаление идет, язвы на теле, на ногах, в желудке, в кишечнике, язвенный колит, это токсины, кишечник второй слой. Значит, получается, стоим на два слоя и постимся на два слоя, язвенный калит. до свидания. Все. хронические болезни вылечиваются таким образом. С помощью этих практик. Теперь про детей. Я изучал эту тему, мне хотелось детям помочь этим аутистам. Методика есть. Начинаем. Статическое напряжение лечить ребенок 28 градусов, аутист час 10. В ванной пускай плескается, бежит пищит, что хочет, делает. Просидел час 10, значит, 5 слоев прочищено. Вот. Две недели прочистил статику. По графику раз в три дня в ванне полежал, посидел. Дальше подключаем динамику. Как лечить динамику с аутистом, аутизм, болезнь. Для этого нужно сделать следующее. Надо в ванну засыпать 5 килограммов соли. Нагреть ванну до 36 градусов. Когда горячая вода уже лечит динамику. И дальше... Надо 50 минут в этой ванне 36 градусов с соленой, сильно соленой ребенка держать. Ну, примерно в горячей воде, вот в этой примерно за, ну, за 9 минут где-то чистится слой. Уже динамикой, не статикой, а динамикой. Это равносильно длительному движению. В соленой воде, в такой не чистится, горячая, горячая вода тоже чистит динамику, но слабо. Когда она соленая, уже сильно чистка идет. Но больше нагревать не надо, это очень опасно. 36 градусов, это уже теплая вода, это не холодная. И вот она, слабо теплая вода, идет чистка. Потому что нагревается, когда человек нагрев, переносится тяжелее. Потом надо заканчивать прохладно, то есть в эту же соленую ванну холодную водичку налить чтобы ребенок остыл, где-то минут 10 остывает, закончена процедура. И через день делайте, потом, когда вы раз-три дня почистили его еще горячей водой, то есть раз-три дня холодной чисти, уже не заканчивайте, раз-три дня горячий И потом постоянно чистите, сегодня 28 градусов, завтра 36, сегодня 28, ну то есть через, через два дня на третий день отдыхаем, потом дальше. Прохладная вода, потом теплая вода. Всегда теплую заканчивать холодной, прохладную заканчивать теплой. 10 минут нагрелись. Псориаз это, псориаз это токсины плюс статическое напряжение. Неподвижное положение тела. А? Ну, токсины плюс статическое напряжение. Нет, это другое. Сейчас вы как бы не мешайте. Итак, вы лечите аутизм, да? Пять слоев надо прочищать. Пять слоев статика, пять слоев динамикой. Пять слоев статика. И так надо постоянно делать. Ребенок постепенно начинает соображать. Потому что вы прочищаете его. Потом повзрослее стал, неподвижное положение тела на 52 минуты, на час 5 минут. И 4 часа ходьбы, до свидания, психическое заболевание, до свидания, аутизм. Все. Теперь что еще помогает? Есть вот, когда деревья, они стоят же, и они очень сильно чистят статическое напряжение. А статическое напряжение – это главное напряжение. Поэтому люди больные, им хорошо... Под кровать класть бревна. Потому что бревно под кроватью чистится от постоянно статического напряжения. Допустим, у психически больных, аутистов, ДЦП, липа подходит хорошо. Ну, как бы нет липы у вас. Не бывает лип, да, здесь? Не бывает, но тогда можно карагач, допустим. Ну, карагач подходит для психики, для суставов, для позвоночника. Он для всего этого подходит. Клион тоже, дуб подходит тоже для позвоночника. Сосны лечат иммунитет. Если иммунитет плохой, вирусная инфекция, сосос, можно подкрывать. Елки лечат онкологию. Вот теперь насчет онкологии. Если у вас онкология, то берете корни ели, вот пока еще не замерзла земля, идете с лопатой. Находите елку, раскапывайте корни не больше сантиметра толщиной, обрубаете не меньше пол сантиметра. берете эти корни, обрезаете мелкие корешки, моете их, режете ножницами на такие куски, пока сырые, потом сохнут корни. Потом, если у вас доброкачественная опухоли, вы все делаете, уже все практики и пост, и динамику, и статику. Все делайте уже. Только тогда вы можете ставить елки на себя. Иначе они вас перегрузят и сделают вред. Вот вы все делаете, энергии много. Елки могут помогать рассасывать. Корень елки. Левая рука, вот здесь на запасе спереди, где волосы. Левая рука, где часы. И левая нога тоже спереди, под носком. Вот такой корешок небольшой, 4 сантиметра. Ставите. Ставите. Как ставить их? В кусок ткани завернули, сухой корень носите с 6 утра до 12 дня, если доброкачественная опухоль. Корень 1 действует 24 часа, поэтому можно носить 4 раза по 6 часов, 4 дня, выкинули, следующий корень ставим. Носить и на левой руке, и на левой ноге одновременно. А если злокачественная опухоль носите с 6 утра до 6 вечера, Два раза поносили, выкинули. Как долго носить? Не меньше полгода курс лечения. Через полгода посмотрели, опухоль уменьшается, значит носите дальше, значит организм лечится, все нормально. Если не уменьшается, ничего не произошло, значит, скорее всего, организм не включился в лечение именно этой опухоли, потому что ему и так дел хватает в организме.